Всем привет, с вами Анна Рудакова, и мы на канале GreenMade. Мы очень много разговариваем о косметике нашего производства натуральной, но, наверное, немножко не полностью осветили тему вообще, чем хороша натуральная косметика, и почему нужно пользоваться именно ей потому что сторонники, я называю ее химозной косметикой, говорят, что это прогресс, что наука не стоит на месте, что разрабатываются новые технологии, какие-то нанопридумки, которые позволяют людям выглядеть красивыми, молодыми, позволяют натягивать нам нашу кожу и как-то работать с ней по-особенному. Ну, наверное, ошибки свойственны всем, и, возможно, наша наука, ну, где-то в 19 веке, там, уже в 18 начали попытки, попытки, когда все решили, что пудра из рисовой муки – это пережитки прошлого и начали изобретать какие-то синтетические э, ингредиенты, плюс ну, население росло, появилась потребность того, чтобы косметика имела более долгий срок хранения, начали появляться различные, различные синтетические консерванты. И так появилась синтетическая косметика, которая дает мгновенный эффект, превращает вас в золушку, но, к сожалению, как только вы ее смываете, тыква возвращается на место. И поэтому мне хотелось бы отметить, ну, наверное, все говорят о особенностях, о плюсах натуральной косметики. Я хочу отметить ее недостатки. Ну, первый недостаток натуральной косметики – это то, что все эти фитомасочки, размельченные какие-то, составы, которые нужно заваривать водой, они требуют большего времени для того, чтобы ими пользоваться, потому что там, прекрасные силиконовые корейские маски нанес на лицо, подержал минуту, силиконы тут же начинают работать, ваша кожа растягивается но вы не предусматриваете тот эффект, который и те последствия, которые эта маска будет иметь на вас. То есть, ну первый недостаток натуральной косметики, что вы потратите на несколько секунд, несколько минут, может быть, несколько десятков минут больше, но Подумайте о той пользе, которую она вам принесет. Второй недостаток натуральной косметики заключается в том, что она не пахнет карамельками, мармеладками, белым шоколадом, каким-то спелым манго, потому что в ней нет химических отдушек. Любая натуральная косметика имеет легкий запах. Иногда этот запах даже чуть Неприятный да, для тех, кто привык э, к химозным вот этим синтетическим однушкам Запах натуральной косметики Кажется, что пахнет грязью, травой и вообще как-то ну, непонятный запах Привыкайте, господа, очищайте да, свое обоняние И привыкайте к натуральным красивым э, э, ароматам Натуральная косметика не может иметь каких-то суровых и долго держа держащихся э, запахов. Они все улетучиваются, они все основаны на эфирных маслах. Но хочу вам сказать, что сочетание эфирных масел, что косметика натуральная, также не стоит на месте, идет вперед. И э, очень часто, точнее практически уже всегда, натуральная косметика имеет очень приятный, легкий аромат, э, либо чуть с фруктовыми нотками, чуть с травянистыми, потому что мы опять-таки забираем все-все-все рецепты, то, что было в прошлом, и преподносим их уже в более современном варианте. Так что вот второй такой недостаток косметики натуральной – это э, не такой насыщенный ее запах. Третий недостаток натуральной косметики заключается в том, что она как-то не так выглядит, да, все привыкли к идеальным составам кремов, э, масочек, которые просто фантастически разглаживаются, идеально ложатся, крем имеет белоснежный э, цвет, идеальную текстуру, но опять-таки подумайте, за счет чего это достигается, если только в косметике начинает присутствовать какой-то растительный экстракт, который не убит э, химическими отбеливателями, да, то она сразу же приобретает. Чуть молочные, травянистые, немножко в бежевый цвет. То есть у натуральной косметики не может быть радостных белоснежных каких-то цветов. Также не может быть у нее идеальной текстуры И очень часто, я думаю, все об этом читали Натуральная косметика имеет свойство отслаиваться Поэтому, если вы взяли какой-то, допустим, ну, либо сыворотка для волос, либо молочко для тела Очень часто какие-то даже умывалочки, да, то есть те, которые имеют более жидкую текстуру, они отслаиваются То же самое происходит с шампунем Берем, встряхиваем и наносим на себя И, наверное, самый такой... Большой такой недостаток натуральной косметики и миф, то, что сейчас я начну пользоваться натуральной косметикой, вот только нанесла и сразу же здоровая, красивая побежала всех радовать. Нет, уважаемые дамы, мужчины, все, кто смотрит наш канал, такого не бывает. Натуральная косметика не имеет мгновенного эффекта, но, наверное, это тоже ее минус, потому что... Любая синтетическая косметика, она и нацелена именно на то, чтобы при первом нанесении создать эффект. Да? Вспомните, ну, кто попадал в какие-то распространение сетевой косметики, когда приходит мастер, да, наносит что-то на ручки, смывает, скрабит все, и ваши ручки просто становятся идеальными, гладкими, сразу же мгновенный эффект, сразу хотите купить, мгновенное решение, вы это покупаете, да, перед натуральной косметикой вы как-то вот сомневаетесь, и, ну, хорошо вас убедил, допустим, интернет, либо канал GreenMaid, вы купили, нанесли на себя, смыли, к сожалению, мгновенного эффекта не будет, хотя некоторые масочки дают очень эффективный изначальный эффект Поэтому еще один такой недостаток натуральной косметики – это ее не мгновенная эффективность Нужно 3-4 недели, чтобы ваша кожа чуть-чуть отдохнула от химии и вдохнула натуральную косметику, начала сама работать Ну и такой еще... Шестой недостаток натуральной косметики в том, что зачастую натуральная косметика имеет не сильно привлекательные баночки. Да? Мы все не новички, все понимаем, что упаковка составляет, ну, очень часто там до 50 составляет цены продукта. И имея натуральный состав, который гораздо дороже тех синтетических э, компонентов, которые в стеклянной баночке, завернутые в красивый целлофан, входят, то натуральная косметика она гораздо дороже по цене производства. Но в итоге она получается дешевле за счет того, что э, используются достаточно дешевые тары Но поскольку натуральная косметика используется часто э, и расходуется достаточно много То нет смысла вообще делать какие-то э, сногсшибательные баночки Наверное, есть э, определенная косметика для э, большого количества людей который старается быть гринмейт и используя достаточно простую тару можно сделать люкс вариант для тех кто э, привык к косметике не ниже там я не знаю тысячи двух трех тысяч рублей за баночку это можно сделать перелив в косметику гринмейт в какую-то стеклянную темную красивую тару запаковав это э, плюс еще сверху бумажную этикетку так что задумайтесь над тем когда вы стоите перед выбором вообще какую баночку вам э, выбрать в какой тару э, заполнен состав? И э, самое важное, что хотела бы еще сказать, что, берите баночку в руки, обязательно проверяйте состав, потому что не все натуральное является натуральным, очень часто многие производители используют слово «натуральное», «полезное», «биологическое» только для маркетинговых целей, для того, чтобы продать свой продукт, поэтому хоть немного вообще э, заинтересуйтесь составом. Сейчас есть интернет, есть великий Google, Яндекс и э, какой угодно поисковик, который поможет вам э, определиться, натуральный этот ингредиент или нет. Поэтому если вот говорить сейчас, то посмотрим вот на такой минимальный состав косметики GreenMade Здесь всего лишь, смотрим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь позиций И вот эти семь позиций – это минимальный набор GreenMade, который был бы необходим вам в обиходе для того, чтобы перейти на натуральную косметику Такой набор GreenMate обойдется всего лишь в 2660 рублей Небольшая цена, очень часто какая-то люксовая косметика имеет такую цену лишь за одну баночку синтетического крема поэтому э, определяйтесь, делайте свой выбор, ну а для тех кто внимательно смотрит наше видео до конца вот этот набор GreenMade вы сможете купить со скидкой 30% вам только нужно найти меня в Instagram, написать мне в директ, сказать хочу скидку и вы получите скидку 30% на комплект начальный гринмейт. Поэтому смотрите наш канал, у нас еще много интересной информации для вас. Не стесняйтесь, задавайте вопросы, мы на все на них ответим, пишите ваши комментарии и не забывайте ставить лайк. До новых встреч!